а для этого что-то как-то надо делать, а, ну, чего, как, как это происходит, что для этого делать? Это же есть паразиты сознания, понимаешь? Да. Которые диктуют. Вот мы как-то делали себе сами чистку, да, вот, и ну, прочищали душ в туже И в один день просыпается, молод вот говорит. Я умираю! Я действительно умирал. Понимаете? Дорогие друзья, я действительно умирал.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 Хотелось так сильно и так было вкусно, оказывается, этот сахар, этот, эти вкусности не нет, мере, так вкусно. нет, да. это не так да. вкусно. Даже не, не то, гадость, гадость, но она просто, уже она просто невкусная. Да? Отпадает под э, необходимость. Поэтому, конечно, дорогие друзья, если у вас действительно для вас это как-то актуально, э, нужно с этим работать и... Э, Приходите на наш интенсив, населяющий сознание, где вы действительно будете получать свои результаты. Вот Ксюша, свидетель, Святитель, да? который вот дает. да.